Алло, слышно? Да. Ага, так что страшно? Какое-то внутреннее волнение. Угу. Вот она важность. Вот mm -hmm. она. Mm -hmm. Ну да, придется выдернуться из этой трясины, в которой ты сидишь mm -hmm. до сих пор. Хорошо, что с видео? Мы там что-то проходили да первое видео да. это иллюзия а... да нет первое видео с татьяной что-то оттуда вы А с татьяной посуда. да да да У -у -у. У -у -у. да для меня а, было очень интересно узнать про а, точку сборки У -у -у. да вот что она может быть не только в одном месте, она может. Да, плавать. и остаться в одном месте это аномалия, а не норма. Хотя да. психиатрия, психология считают это нормой и стараются этой нормы добиться. Надо. Хорошо. Что еще? Так. Что-то там было еще такое интересное. Самое важное это ты <свист> упустила. Почему или от чего точка сборки смещается? Когда дух касается человека, то есть дух <свист> касается человека, точка сборки смещается от взаимодействия с духом. А когда Дух прислушивается к человеку? М? Не знаю. Угу. Внимание. У меня там видео, кстати, было очень короткое, полчаса. Может быть там еще что-то вы там дальше говорили, но, быть, но уже прервалось. Но... Не до конца но... может быть. послушай. Дух прислушивается к человеку, когда человек обращается к Духу при помощи жестов. Под жестами Духа не подразумевается никакие телодвижения, либо заклинания. Нет. Под жестами Духа подразумевается действие истины, непринужденности, юмора и величия. Человек просто проявляет в себе все самое лучшее и молча предлагает это абстрактному. То есть на самом деле дух от человека никогда не закрывается, как вода от рыбы. То есть, потому что дух ⁇ это ткань, пронизывающая а, все существование. Но человеческое эго закрывает да, наше восприятие, сознание от духа. И наш внутренний диалог, если к нему присмотреться, пронаблюдать, он состоит из озабоченности, то есть ну, львиная доля того, о чем мы думаем, окрашена качеством озабоченности. А озабоченность никак нельзя отнести к лучшему в нас самих. И таким образом не дух от нас отгораживается, да, а мы от духа, потому что дух, поверь мне, это и есть самое лучшее, что только может быть. Так, таким образом, когда мы начинаем это понимать, вот эту базу, от чего зависит наше восприятие, от фиксации или положения точки сборки, а точка сборки смещается посредством взаимодействия, синхронизации с духом, да, то это внутреннее наше состояние, которое необходимо культивировать, о чем я и говорю в первой иллюзии. Mm -hmm. Понятно, да? Да. Хорошо. Что из первой иллюзии у тебя отложилось в голове? Так, но ну там э, разбирали два вопроса: угу. э, что происходит с человеком после сеанса и по э, про метод Хана -пана -пана. Вот. И э, но ну, я для себя узнала то, что вот где наше внимание, там получается и наша энергия. Ну да. Вот. А, ну как бы от нашего внимания и зависит вот это состояние. А mm -hmm. в каком мы находимся? Ну, если постоянно человек будет э, в негативных эмоциях, будет это все перемалывать, пережевывать, естественно, где его внимание? Вот mm -hmm. А если человек будет ну, направлять. Я понял. А, а в чем иллюзия? Почему первая иллюзия называется? Потому что там шла еще речь про тяжело и трудно. Угу. Вот. Все, что тяжело и трудно, человек воспринимает наоборот как легко. Да. А то, что легко, то наоборот за тяжело, на тяжело и трудно. Да? Но это разве не сумасшедший дом? Да, да. Проще быть... Человек понимаешь да, как у людей перевернуто все да. мировоззрение сознание абсолютно с ног на голову просто это много ну, да. все живут в этой иллюзии все абсолютно да. вообще все это Вот жизнь. когда осознаешь это это просто реально сумасшедший дом просто ну да 99 процентов наверное на земле от моих окру, мое окружение 99 процентов вот таких людей угу. я тоже была такая естественно я была такая это было просто невыносимо было больно Хорошо. Тяжело. теперь другой момент а, про эго угу. я вставила, да. да? понимание да. Да, потому что вот действительно мне стыдно, но я действительно думала, что эго это просто тщеславие. Нам же всегда говорили, что о, у него эго там раздуто до небес. Угу. Ну тщеславие вот я и думала. Да, и я думаю, ой, ну нет, я нечиславная, нет, у меня эго не раздуто, у меня вообще нету эго, вообще нету. Mm -hmm. Но когда я услышала про это, я была просто в шоке, что это все, вообще все программы деструктивные мои, все блоки, все, из чего я состою, это все эго. И я вообще, я весь день ходила, не, не может быть, как это вообще, это реально так, это так круто осознавать, Вообще очень угу. здорово. Хорошо. И еще одно видео там э, было личная сила. Сила, и да. С да. что-нибудь понятно? А, и вот я еще сразу посмотрела социальное воспитание. А, вот ну вот да, да, да, да. Это вообще вот знаете, когда я слушала вот эти два видео, меня просто вот на физическом плане меня тошнило. Меня так тошнило, я не могла просто вообще. Я раз послушаю, на паузу нажму, и такая сижу, сижу, отхожу немножко. Потом опять дальше слушать, опять. Вот я весь день вот эти два видео прокручивала. Это, это Детей, конечно. Про социальное 6. воспитание, еще такое. Да, и вот это личностная сила. Ага. Ну, Личная да. сила. Ну вот это вот первая как бы личная сила, да, а вот воспитание социальное, там реально меня колбасило прям вообще. Я думаю, неужели вот, вот реально это все происходит? Я сразу сопоставляла со своей жизнью, так как меня ну, да. воспитывали и так как я сама, как мама воспитывала своих детей. Ну, я так скажу, что вроде вот как я, как мама, вроде как-то более-менее у моих детей это все мягко прошло, потому что пока я находилась в декрете, там вообще у нас была тотальная любовь, и uh -huh, uh -huh. я не отходила от своих детей, мы вместе все делали, рисовали, гуляли, но вот меня хватало вот ненадолго, с первым ребенком на три года, со вторым на два с половиной потом я их отдавала в садик О. Да. потом школа и всякое такое и конечно а. бабушка бабушки там у бабушек вообще такие программы жуткие очень О, я же рассказывал да как я свою дочь да. отдавал бабушкам а потом все это дело разгребал да да. и вот можно я несколько моментов mm -hmm. я даже записала себе немножко вот именно про социальное воспитание что мне очень понравилось что я вот из этой точки а как я шла вот в эту точку б я mm -hmm. была постоянно вот эта программа ожидания вот я сделаю сейчас это я достигну это его вот mm -hmm. тогда мне будет хорошо Блин, я в ней всю жизнь жила ну вот всю жизнь mm -hmm. это это так мне я уже не знала, куда себя деть, и чем себя занять, и что новое еще придумать, чтобы как дойти до этой точки, и мне вот там будет так классно и так кайфово, и я начну жить именно тогда. А сейчас я не живу, я так. Вот. И еще один такой момент тоже, что очень мне понравилось, что вначале нужно научиться быть. А ну, потом да. уже из этого состояния уже там что-то делать. Вот это вот прям вообще. Так, что еще было? Да, и что я, да, точно, я потеряла связь со своей истинной духовной сущностью. У меня нету связи этой. Ну, она есть, вот я, есть. Ну, я, наверное, ее очень мало ну, ощущаю. смотри из чего эта связь состоит. Первое, потому что у тебя э, совершенно четкий определитель есть, да? Где оно, где не оно, что то, что не то. То есть, когда ты э, встречаешься с некой информацией, ну хотя бы той, да, которую я тебе дал, ты видишь, ты признаешь, понимаешь и осознаешь это. М? Разве нет? А откуда это там. делается? Там с внутреннего там где-то. Ну а что ты тогда придумаешь, что у тебя нет связи? <связь> mm? Ну, наверное, вот не было связи. Она mm. вот недавно у меня появилась. Когда я уже предела какого-то достигла, что все, но ну вот дальше так никак я не могу. Либо вот сейчас что-то произойдет, либо я не знаю вообще, что в моей uh -huh. жизни придет конец, блин. И вот тогда пошла, пошла и искала, искала и а можно постепенно реализоваться. Что, uh -huh. какие практики, да? Что ты проходила, что ты искала? Да, да. Я начала с Джона Кэха. Мне подруга посоветовала, говорит: вот посмотри, послушай на Ютубе Джона Кэха, угу. вот подсознание может все. Я внимательно слушала там. Честно, я ничего не читала. Вот ничего не читала, угу. просто слушала. Потом мне попался учитель Рейки. И вот рейки, оно меня прям так вытащило, оно очень меня uh -huh. подняло со дна. прям У меня такие были результаты хорошие, много страхов ушло. Например, я стала водить машину. Хотя раньше я говорила, я лучше до Китая пешком дойду, чем за руль сяду. Uh -huh. Вот. Потом следующее у меня была. Я была в Индии, я ездила в Индию. А нам там вот этот мастер, который Рейки дал, он нам дал еще космоэнергетику. Uh -huh. вот. но я ей недолго занималась, потому что для меня она показалась слишком какая-то грубая энергия или жесткая, не знаю, не очень мне. Мне Рэки мягче зашло. Вот. Потом у меня еще была синергия, но когда мне инициировали синергию, у меня были страшные видения, хотя я вообще не вижу, я просто uh -huh. чувствую так более-менее. Вот. И поэтому я от синергии вообще отказалась, я не стала ее практиковать. Вот. Потом опять мы в Индию поехали. Потом мы поехали на Бали. На Бали, может вы его знаете, Дима Лапшинову. Mm -mm. Дима Лапшинов, он тоже на Ютубе очень там раскрученный. У него цигун, у него вот такие практики, более такие, ну и духовные, конечно, и телесные. Mm -hmm. Вот у меня там произошло, знаете, что мне было, акунда кундалини поднялось Вот, я на гвоздях там первый раз постояла. Вот, и после этого вообще моя жизнь поменялась. Я стала mm -hmm. домой, когда приехала, я стала практиковать как-то вот сама. У меня началось вот это вот что-то открываться такое, и у меня такое очень много осознаваний всяких приходило. У меня связь появилась очень сильная с Христом. Вот, и когда у меня вот это произошло, я стала сама медитировать на интуитивном уровне, вот сердце открывать. И mm -hmm. у меня вот в груди прям так сильно, сильно прям горело. Я чувствовала такую любовь ко всей вселенной вообще, ко всем мирам, и я ее вот дарила эту любовь, и вообще это было очень круто. Mm -hmm. И потом вот в этом в этом году я тоже увидела Диму Елистратова, вот где мы Станюши были вместе на одном курсе у него. И у меня летом какой-то вот такой опыт произошел. Ну, конечно, мой опыт по сравнению с тем, что у вас был, вы рассказывали в интервью с Таней, это, mm -hmm. конечно, да, это вообще, ну, все равно для меня это было что-то такое, вообще такого никогда не ощущала и не переживала этих эмоций эту безусловную любовь такую ко всему вообще что есть вот это расширение очень uh -huh, сильное uh -huh. и вот четыре месяца я в этих эмоциях была и вот я тогда еще больше научилась не просто все пропускать так через себя не эмоционировать, mm -hmm. не зацикливаться ни на каких э, всяческих там разных э, эмоций которые бывают И вот и мне стало вообще как бы на все все равно и я напугалась потому что я стала мне стало наплевать на мой бизнес на мою работу Ну, mm -hmm. мое эго видать меня не пустило дальше потому что, ну, действительно вот как бы я как мне не нужна работа в смысле мне вообще на нее наплевать и все что здесь происходит мне тоже как бы неважно и главное вот я в моменте здесь и сейчас и это было очень круто тут понимаешь какая история помнишь я тебе говорил абстрактно и материальное и то, и то должно быть и то, что ты говоришь, наплевать на работу или на бизнес, наплевать ⁇ это не, не то отношение, а вот, как же, это, отрешенность. Вот отрешенность ⁇ это совсем другая история. Понимаешь? Ну да, да. да. То есть это не, да, это не втягивание в озабоченность. Но отрешенность, она дает трезвость, и это не мешает, а помогает бизнесу. Ну вот, я не знаю, значит, у меня, может, какое-то было другое состояние, что мне вообще ничего не хотелось. И вот я приходила на работу, я вот здесь, и я не думала там, что будет через месяц, а мне-то нужно работать, мне-то ну, нужно да. заказывать товар. Если я упущу момент, сезон, то я уже потеряю много денег. И я решила себя вернуть. Таким способом я взяла и устроила на работе распродажу, и я очень сильно вовлеклась в эту распродажу. Ну, она mm -hmm. буквально была там три дня. И за три дня у меня все вот эти вот такое вот состояние, оно ушло. И у меня mm -hmm. началась жуткая, жуткая как будто бы депрессия. Но такое состояние, я, я вообще я встать с кровати не могла, просто mm -hmm. не могла. И у меня как раз там было знаете через две недели у меня был отпуск я уже купила билеты я на месяц уезжала в турцию с глибом mm -hmm. с ребенком со своим и я ждала вот эти вот вот эти две недели когда наступит вот эта турция и вот там я потихоньку потихоньку стала приходить в себя восстанавливать себя в море лежала и я выбралась с этого состояния mm -hmm. Mm -hmm. Паника была. Что со мной происходит? Но на самом деле то, что с тобой происходило, объяснение-то есть. Когда происходило раскрытие, то ты набираешься энергии. И на общем, на общечеловеческом энергетическом фоне ты начинаешь фанить ну выделяться, что у тебя много энергии. Да? А люди это не более чем помидоры на грядке. И на эту энергию есть потребители, и есть кто эти помидоры собирает. Понимаешь? Mm -hmm. вот. И когда ты переживала так называемый откат и вот эти вот состояния, это было не что иное, как атака хищного сознания это другая история тебе еще с этой информацией придется разобраться вот. и эту информацию в нее не надо верить это можно просто сделать определенную настройку и это все увидеть собственными глазами это легко вот и мало кто об этом говорит мало кто объясняет природу эго. Потому что это паразитическое сознание. Паразитическое, нацеленное на то, чтобы нас обесточивать. То есть использовать нашу энергетику. Потому что мы ее генерируем. Вот И ты попала под это влияние. И просто не знала, что с этим делать. А через это проходят все, через эти атаки. И это надо понимать. Вот помнишь, я вчера в этом интервью я рассказывал, как я проснулся, и во мне вот это вот то, о чем ты говоришь, происходит. Но я вот это рассмотрел вне себя, Вот, ну, на меня это просто пытается одеть, да? А стоит мне вовлечь, а вот тебе и панические атаки, вот тебе и депрессии, и беспокойство, и там чего угодно еще, понимаешь? Ну и зачем? То есть вот о чем я. И вот здесь вот отрешенность, она вот самое то работает. Ну, а это значит, так и с депрессией можно справляться? Ну, а почему нет? Ну, все же является фактором внимания. Угу. Здорово, да. Мне, вот, ко мне даже обращался один психолог, который думал, считал, что состояние руководят им... То есть что он не властен да вот над тем что он переживает и для него было вообще это новой реальностью что оказывается все наоборот что мы хозяева своего состояния <смех> <с -мех> так что так и вот здесь так. главное ну не то чтобы главное да но огромное место занимает именно трезвость вот которой я и призываю то есть понимание чего вообще происходит а когда тебе дают переживания, на, кушать, да, и что потом? Что с этим делать? Да, <с понимаешь? Помнишь точно, разговор да. про эти комнаты? Про квартиру с комнатами, что там кухня, там туалет, там... А, да, да, да, да, да, да, да, да, Это встание, да, да, да, да, да, да, да, да, Точно, да. Прикольно, да, этот пример был. Вот. Так что так. Угу. Прекрасно. И это случается и когда я работаю с людьми. Ну, то же самое, что вот ты рассказываешь. Угу. Это со всеми случается. Но просто я э, стараюсь и с этим тоже работать понимаешь и, с, и я даже об этом насколько ты помнишь предупреждал тебя разве нет да. что будет ломать и может начать ломать uh -huh. вот так что так <clears throat> и тем не менее я думаю да что ознакомившись э, с этими материалами у тебя что-то там структурировалось какие-то понимания М? Надеюсь. Хорошо. <смех> Прекрасно. Ну что, молодец. Это, конечно, далеко не все, но... Начало Два... есть, да. Да, начало уже как бы... Как бы оно есть. Просто понимаешь, какая история. Та информация, которую ты уже получила, mm -hmm. она на самом деле очень объемная. и Бывает Так, что каждое слово, в буквальном смысле каждое слово нуждается вот в этой глубине понимания, то есть проникновения в него, понимаешь? И когда вот оно раскрывается, это, у -у -у, тогда да, вот оно mm -hmm. больше больше понимается, ну и, соответственно, влияет на жизнь. Да, обязательно теперь такие знания, конечно изменят полностью жизнь я теперь mm -hmm. прекрасно понимаю а, вообще все свое <laughs> существование от рождения включая семейную жизнь я в 17 лет вышла замуж вот вы представляете я mm -hmm. вот послушав вот эти ваши видео я вот вообще прям офигела 20 лет мы прожили вот в этом ужасном браке я теперь понимаю, почему он был таким, и почему супруг бывший был таким. Угу. И я почему была такая. Я все прекрасно сейчас поняла. <смех> Отлично. Ну, а меня на семь лет хватило. Ну, у меня, видишь, такая натура интересная. Я конфликтный, угу. скандальный то есть я нетерпеливый и нетерпимый. Мне очень приходилось с этим сильно работать. У меня натура такого, знаешь, она буйная, бунтарская. Вот. И это хорошо. Почему? Потому что я вот этим своим несносным характером, да, и то, что я никогда не сглаживал никаких углов, я очень быстро, пока еще был совсем молодой, довел себя до кризиса вот этого, понимаешь? Очень быстро обанкротился в результате такой вот, э, такого поведения, проявления. А когда я обанкротился, у меня хватило еще была энергия, да, и время для того, чтобы дальше что-то, понимаешь? А так вот да. люди с низким энергетическим потенциалом, они вот до самой старости, да, добредают, да, вот это все прячут, да. скрывают тактичнее. Ну, все тактиченько, да, вот так вот. И да, а да, потом да. <с> <с> <с> да. Поэтому я считаю, чем раньше, тем лучше. Хотя нет здесь раньше, позже. индивидуальная судьба. Удивительно. Ну, ты молод. Ну, я дотянула до такого. Ага. 20 лет. Я сама поражаюсь, как мне хватило на эти 20 лет. Главно. Uh -huh. <coughs> Что, я доволен? Теперь практика. Давай мы так сделаем. 15 минут. Ты еще там спать не хочешь? время-то сколько? Нет. Uh -huh. 22-27. Успокоилась или боишься еще? Ну. Есть еще внутреннее волнение. Угу. Вот не было, вот не было. Почему? Вот сегодня вот так вот? Это всегда. Вот эти внутренние демоны, черти, когда я же говорил в том интервью, да, всегда когда я, когда с человеком разговариваю, они всегда поднимаются. Всегда. Я не знаю, в чем дело. И вот этот страх, он же, то есть ты, вот она, да, а страх, он, это не ты. И вот тот, кто боится, ты не осознаешь. А он осознает, что ему пипец. Поэтому и боится. Понимаешь? Он знает это. ну что него, mm -hmm. до него добрались. Будем вытаскивать. Ну да. Не вытаскивать, а даже и вытаскивать нечего. Поржать надо. Подсвечивать. Ну, да, поржать и все, и, и нет ничего. Слышно меня хорошо? Да. Прекрасно. Итак, я стану считать от 1 до 10. И на счет 10 мы начнем путешествие в волшебный мир твоего сердца и в безмерность, неизъяснимость твоего Духа. Готово? Uh -huh. Хорошо. Поехали. Можешь ли ты почувствовать сейчас границы себя? А кто-то сейчас? Никто. К этому не может прилипнуть. Ни страх, ни вина и никакая другая глупость. И сознание раскрывается в свободе. Свободе от всех иллюзий. Иллюзии глупости, непонимания, разделения, нищеты. Что сейчас происходит? идет расширение, и очень жарко, очень жарко. В игру вступил дух, неизмеримый, неизъяснимый, и он правит бал, доверься, без остатка. Это грандиозно и прекрасно. Хм. Я подобрал этому название. Божественная расчудесность. Пусть происходит принятие, признание себя. Любовь и удовольствие себя. Прощение и благодарность. И пусть происходит абсолютная ясность себя. Что сейчас происходит? Сильно болит голова. Все, что привлекает, требует к себе внимания, так это отсутствие любви или ее нехватка. Просто направь это качество. Направь это качество себя в область головы. Не будь такой серьезной, улыбнись. И посмотри, как меняется качество легко и быстро. Легко и быстро. Просто происходит переформатирование работы мозга, активируются области, которые, может быть, ранее не были задействованы. И пусть это происходит спокойно, тело имеет свою мудрость и сознание. естественным образом подстраивается, подстраивается под все, что происходит. Поле – это тоже мысль. И мысль растворяется в тишине. Со всеми производными. Мгновенно. Как сейчас? Все прошло. Прекрасно. Очень жарко. Крутишь угу. желто. Прекрасно. Если у тебя какие-либо вопросы, может быть в отношениях с мужем? Нет Чувство... ничего. Чувство вины как там, поживает? Нет. А страх? Нет. Как Я то, что происходит, бы. может быть страшным? А? Очень легко. Прекрасно. А кто рассказывал Ч про, про нелюбовь к себе? Что-то утерял там, тратила связь. <соцентреское> я не помню. <соцентреское> Точно не я. <соцентреское> Нет? Хорошо. Нет. Что так очень светло и легко ну, да все так такая любовь mm -hmm. вообще прям хочется кричать я люблю тебя прекрасно и нет ни одной причины наказывать себя ведь вообще все бессмысленно ну да такая большая <свят> такая чистая светлая <свят> <свят> Познакомься. Вот это и есть выражение чистого духа. про самое лучшее это божественно угу. вообще ничего нет Все может, в Индии или на Бари? А я умею смеяться, да? <смех> <смех> я не помню, что я когда-то так смеялась. <смех> я все мокрая. <смех> <свист> Мой второй энергоцентр он просто звенит. Это похоже на то, как поднимается кундаление. Uh -huh. <свист> <свист> Ничего про это не знаю. <плых> <плых> Ты как бы там поднимаешься. <плых> <плых> ты просто освобождаешься от сумасшествия иллюзий верований всяких Бешеная энергия. Абсолютно. Ну а то зажала себя, конечно. любовь это такое счастье хочется кричать <свы> и, не, и не было наверное никакого смысла да, это все экономить, сдерживать прятать <свы> запирать <свы> сюда так ну да общем, такое чувство как будто все это было не я да да да абсолютно все раскрывается поднимается uh -huh. Очень много энергии. Ну ты хорошо Я... готовилась. Резинку оттягивала это, рогата. Да. Да-да-да. Выстрелила. Я. Это я. Ну да. Ах. Ах. А как сейчас? Ой, это такая любовь. <с это <с такая да. благодарность. Это тотальная любовь. Благодарность. Да. энергия пошла все выше и выше она уже кто-то выходит mm -hmm. и вот такой круговорот и снова заходит mm -hmm. кружится Я много, она большая, я большая всему телу энергия. Это блаженство такое. Да. Я есть. Я не знаю, как я сейчас усну. Зачем? Я не усну. Не надо. Теперь ты будешь своему сыну спать мешать. Ой, <laughs> <laughs> а там... <laughs> вообще как? Mm -hmm. <laughs> а, зачем все? Вообще зачем? никогда не смеялась. Я не слышала никогда свой смех. Да смеюсь и становится больше. Угу. Это точно. Вообще, когда смеешься, и тебя-то нет. Кто? Вообще пустота. Нет. Ничего нет. Нет, мысли. Не о чем думать. <смех> <смех> <смех> Я чего? И <смех> вообще не думается. <смех> <свен> Это я. <свен> <свен> вот интересно, кто может хоть какое-то мнение по этому поводу выразить? <свен> <свен> Нету пусто. Ну да. Ну что, думаю, моего участия на сегодня хватит. Прибывай там само по себе. Все у тебя хорошо. хорошо. хорошо. Просто будь. Приятно было работать. Да. Пока. Взаимно. Благодарю. Счастлива. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».